Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета в вашей организации или ИП. Сегодняшний видеоурок будет посвящен добавлению второго счета в организацию. Предположим, в вашей организации открыли второй банковский счет. Как это добавить и где это сделать? Открываем меню главное, реквизит организации. И далее здесь мы видим, у нас уже есть один банковский счет. И ну, нам необходимо добавить второй счет. Переходим на закладочку банковские счета. Первый счет у нас уже зафиксирован. И делаем и нажимаем по кнопочке создать. И вводим реквизиты нового счета. Начинаем с биг. Так, это я ввела старый. Еще раз. Новый у нас другой банк. Теперь вводим номер счета. И здесь, вот так, что-то здесь у нас введено некорректно. Проверяю номер счета. Вот я вижу, я здесь пропустила. Видите, программа сразу подсказывает. Если допущена какая-то ошибка, практически ее невозможно сделать. Вот здесь я пропустила нолик возможно вот на удаленке работаю, вот я сейчас пытаюсь поставить и у меня не срабатывает клавиатура, сейчас еще раз попробую, так вот, теперь все хорошо, теперь нет ошибки дату открытия обязательно ставим так, у нас там, по-моему, это было в субботу или в пятницу 30 июня. Записать, закрыть. Вот у нас появился второй расчетный счет. Теперь, как это выглядит в счетах. Когда мы выставляем нашим контрагентам счета, посмотрите, как это будет выглядеть. Вы выбираете необходимый расчетный счет продажи счета покупателям создать новый и здесь выбирайте контрагента как обычно а вот здесь у нас уже появляется такой треугольничек маленький выбрать из списка показать все и вот наш второй расчетный счет вы его выбираете, и уже в счете, который сформируется, будут новые реквизиты для оплаты. На этом все. Я надеюсь, что информация была интересной и полезной для вас. На этом канале вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета в программе 1С бухгалтерии и не только. Помните, что лучший способ сказать автору Спасибо это подписаться на канал